Приветствую, друзья! Меня зовут Елена Туманова. И сегодня покажу, как я зарабатываю на нашей платформе K-MAT CLUB. Сегодня покажу, как я вывела денежки, заработанные по партнерской программе в стейкинге. Amaclub – это экосистема, на платформе которой создаются различные проекты, и мы, как инвесторы, участвуем в каждом из направлений. Есть у нас инструмент инвестиционный, называется стейкинг. Вот у меня в стейкинге 1000 долларов, инвестируем мы в долларах, и дивиденды мы тоже получаем в долларах. Каждую пятницу мы зарабатываем свои проценты. Проценты у нас плавающие, и так как Kmart Club – это реально работающая платформа IT-бизнес, то мы получаем доходы от э, фактически полученного дохода от платформы. больше получили доходы, соответственно, наши дивиденды побольше, меньше мы получили дивиденды значит компания получила меньший доход но в любом случае каждую пятницу денежки начисляются в среднем проценты колышатся от 1 до 5 процентов в неделю и вот покажу сейчас как работает вот дивиденды за прошлую пятницу у меня начислены они составили два с половиной процента на тысячу долларов наш Депозит в стейкинге работает до тех пор, пока не увеличится в 5 раз. Особое внимание хочу обратить на партнерскую программу, которая великолепно работает. В первой линии со всех своих лично приглашенных мы зарабатываем 15 причем никто не ущемлен. Мы получаем свои комиссионные за рекомендацию нашей платформы, и наши приглашенные партнеры получают свои дивиденды вовремя с полной суммы, которую они инвестировали. Рекомендую заходить в стейкинг на пассивный доход суммой не менее 100 долларов, потому что еще один дополнительный источник дохода по пятницам это начисление дивидендов и партнерская программа если вы рекомендуете кому-либо и по вашей ссылочке люди заходят инвестирует наше направление помогает нам развиваться то вы тоже получаете свое вознаграждение я зашла сюда 10 июня Компания открылась в апреле, это стартап и на сегодняшний день продолжает успешно развиваться. У нас есть несколько направлений, но вот сегодня я хочу рассказать именно вот об этой программе. Зарабатывать можно как в пассивном режиме, так и в активном режиме. Значит, ссылочку можно взять вот здесь, если вы делаете регистрацию. Чтобы участвовать в стейкинге, необходимо зарегистрироваться по моей реферальной ссылочке. Ссылочка будет внизу под видео. Связаться со мной я дам вам инструкцию, как вы можете пополнить свои балансы и как можете уже в эту пятницу заработать свои дивиденды. В моей команде есть особые условия, но об этом чуть попозже, когда вы станете партнером моей команды Итак, вот у меня партнерские 106 и э, буквально несколько там, наверное день назад я поставила денежки на вывод мы выводим Давайте покажу, как выводить деньги. Деньги выводятся очень быстро, в любое удобное время. Реферальные выводятся, пришли, вы сразу же их можете выводить. Дивиденды мы выводим по пятницам. То есть в пятницу начислились дивиденды, в пятницу можете ставить на вывод. Регламент 72 часа, но по факту выводятся очень быстро в течение ну, самое длительное, у меня было 12 часов. Мы можем вывести в тронах на свой сторонний кошелек Link можем вывести на Perfect Money, либо можем вывести на кошелек Metamax в наших токенах KMAX. Наши токены торгуются на бирже PancakeSwap, и на этом тоже можно хорошо зарабатывать. Комиссия за вывод 3%, это очень лояльная комиссия. Поэтому здесь все очень и очень просто. Давайте посмотрим вывод. Вот 26 ноября я поставила на вывод, вывожу я в тронах, 107 КМР, это реферальный КМ, это наша внутренняя валюта. И 1 КМ равен 1 доллару, поэтому мы инвестируем в долларах и выводим деньги ну вот либо в долларах, либо в тронах. Я вывожу в тронах, потому что... При обменах получаются минимальные комиссии. Вот такое количество тронов было выведено. И э, значок, что все выведено. Давайте посмотрим, как же это на самом деле. Да, вот мой трон-кошелек. И вот видите... Какая сумма на тронах? Вот сюда посмотрим по истории. Вот 27-го пришли денежки 1124 трона. Все, и сейчас я эти денежки выведу на свою рублевую карту. Вот так все просто работает. Поэтому я приглашаю вас в мою команду. Мы будем вместе развиваться. У нас еще как минимум два очень мощных инструмента, в которых можно зарабатывать. Рекомендую заходить с активной позицией. И как быстро вы можете выходить в безубыток, то есть отбивать свои вложенные средства, все это на личную консультацию. Мы с вами прям сядем и вместе рассчитаем, что вам нужно сделать для того, чтобы вы максимально быстро вышли в безубыток и уже спокойно дальше выходили в плюс. На это все. Приглашаю мою команду. Все полезные ссылки находятся внизу под видео. Я желаю всем нам хорошего профита и до следующих встреч.